Итак, дорогие друзья, всем большой привет! Сегодня второй день нашего шоу New Cold Old School! Наверное, я уйду. Нам помогает инфейн, ведущая! Инфейн. <смех> да, поэтому завидуйте, ребята! Мы увидели, как продвигается дело у Адама и Романа Аниманского. В принципе, у них все уже э, замечательно. <смех> Самое время сейчас <смех> побежать к Венере и Жаннику. Я вижу их эмоции. Что у вас получится обязательно? Самый лучший ТикТок. Шикарно. Ай, рады Дико, я снова здесь. Здравствуйте! <смех> Скучали, как он и так-то мучается, пока можешь одеть майонез. Хорошо, Очки давайте. И... Мы сейчас у нас стартует челлендж, дорогие друзья. Шикарно, let's go! Подключайтесь, не забывайте о нас. Мы вас любим, голосуйте. Это New Cool Old School, ребята!